Всем дорогие друзья, с вами я, Вули, и вот уже как три дня сделали Танибилд вот, видеоролик про холодный бревьярчик Я его не разбирал, за что прошу прощения у вас Сейчас мы с вами поговорим, поговорим о временных рамках, о сюжете Но сначала посмотрим сам трейлер, потому что я особо его не смотрел, я подключил момент, он только прошелся И что-то для себя выделил Ну, во-первых, начинается все достаточно странно, мы оказываемся в шкафу Здесь видна одна из комнат, где стоят камеры Что в целом неплохо можно будет потом все поразбирать детальнее Это будет, наверное, в следующем Сейчас поверхностно просто поговорим о том, что здесь есть Чего здесь нет, графика напоминает этот Hello Neighbor Diaries На самом деле, очень сильно напоминает VR, ну, насколько вы понимаете Трейлер, трейлер выглядит все нормально VR, наверное, будет выглядеть еще хуже Потому что Ну и понимаем, какая идет концепция Они билд, они Отдают игры немного Компаниям, которые не очень хороши в графике В плане того, то что они отходят от оригинальной графики. Это мне не нравится, но все же ладно. Я бы не знал, что это прям плохая графика. Скорее всего, отсылочка к мультику, да, то, что мы ищем непосредственно Никерота, Аарона и так далее. Вот этот интересный моментик с доской. Вот он. Здесь как раз-таки у нас пропал Никрод. Мия и Арон Соответственно, это, скорее всего, игра будет Проходить непосредственно в момент второго Акта, как и вторая часть И эта игра будет непосредственно э, Ну, типа Во временных рамках, непосредственно вместе, месте, когда и Квентин будет То есть, Квентин будет расследовать это И наши дети будут расследовать это Соответственно, как-то так Потому что Одни и те же временные рамки, скорее всего, это просто Параллельное расследование детей, как дети выглядели Это все в данной ситуации и так далее так, ну, это вот интересный момент. По поводу VR я, кстати, сниму, когда она выйдет, потому что у меня VR на PlayStation есть, куплю сниму. Uh, да. Итак, интересный момент, когда доски ломают. Неплохо. В целом достаточно прикольно, выглядит. Новые фишки, новые механики. Я до сих пор не понял, это в онлайне будет, или мы можем переключаться просто персонажа. Но мне кажется, это будет в онлайне, да? Есть такое ощущение, это позвать кого-то. А может, это будет с этими, с NPC-шками. Что, кстати, тоже неплохо. Вот весь трейлер, минут 23, здесь обозревать особо было нечего. Единственный интересный момент, который я могу выделить, это вот... Где это? Вот эта доска? Нет, не эта доска. Вот эта, вот эта доска? Вот это интересно. Э, в целом, больше так ничего интересного здесь нет. Текстуры не очень хорошие. Сюжет, я по поводу сюжета ничего сказать не могу... Как в VR оно будет, я не знаю, но как выйдет, посмотрим, все расскажем и так далее. Интересно только вот это вот место из всего трейлера я выделил. Ну, ключи взяли из второй части, ладно. Какой-то сундук есть, который надо будет открыть. Но такого что-то прям завораживающее в этом трейлере я не увидел. Ну, то есть, ну, просто реально. Локация прикольная, она выглядит мультяшной, скорее всего, отсюда как мультику. У нас есть закрытый гараж и так далее. Не знаю, что вам сказать. Могила то же самое. Ну, обычно все, то есть... Они задумали прям большой идею то есть VR тоже хотят сделать это молодцы, но... оно явно не оправдает ожиданий, то есть, типа, все говорят, о, VR круто-круто, но... Ребят, ну... Как делать последние игры разработчики, то... Что-то, мне кажется, нет. Не особо, но... Ладно, в целом увидим как выйдет, пока гнать на игру не буду, не буду ни занижать, ни завышать ожидания, все свои мысли по поводу данной игры я сказал, пишите комментарии, ставьте лайки, всем удачи, всем как бы, пока.